смотрите у вас есть морской лед который тает с такой скоростью что северный ледовитый океан сейчас все больше обнажается по прогнозам ученых через пять лет у нас будет первое арктическое лето свободное от льда что самое смешное, это парень, у которого никогда не было работы. Он занимался только политикой. Он никогда не сделал ни одного полезного дела. Он не ученый. Он никогда не занимался исследованиями. На самом деле он не эксперт, но поскольку он намного более агрессивен, чем вы, и поскольку у него есть доступ к средствам массовой информации, которые усиливают его утверждения, он выдает себя за эксперта. Что странно в предсказании, которое вы только что услышали, так это то, что предсказание Джона Кэрри противоречит знаменитому климатическому прогнозу Барака Обамы, сделанному годом ранее вы вероятно помните это потому что если мы готовы работать ради этого бороться за это и верить в это тогда я абсолютно уверен что через несколько поколений мы сможем оглянуться назад и сказать нашим детям что это был тот момент когда мы начали оказывать помощь больным и предоставлять хорошую работу безработным это был тот момент когда подъем уровня мирового океана начал замедляться и наша планета начала исцеляться Грустно наблюдать за этим. Все эти ликующие люди кажутся такими искренними. Он собирается спасти мир. Он может управлять погодой. Он Иисус Христос. Но на самом деле глобальное исцеление, обещанное Обамой в начале его первого президентского срока, так и не наступило, как и глобальное разрушение. Вот, кстати, Нил Деграс Тайсон, еще один великий предсказатель событий, который говорит, что к 2014 году статуя свободы скоро окажется под водой.